Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Джонни Док, и мой компаньон. Привет, ребята! Бегает. Темноту зашел. Сейчас его там педали схватит и все разожжет. Бабайки всякие, тупая, бабайш. Посмотрите на эту наглую рожу. Вот она. Сами знаете, на чём намотана. Ах ты твоя! Кто ж знал, что там недостроено? Ой, неловко вышло. <соторгут> а я вторую стрелу на тебя перевел, самалочный. <соторгут> <соторгут> да ты что, я самалочный, да? А не тот, который... Шумнула. Прощай, друг мой. <соторгут> Ой, не делайте так, ребята. Уи! Уи! Полетел, полетел. А говорят, рожденный ползать, летать не может. Разоблачители мифов. Ой, там еще один полетел. Это очень странно звучит от студента моего. Нужно больше замеря до. Ребят, видите, он неадекватный. Это голубой! Это голубой! Ну зачем ты так со мной? Голубой на нашей базе, Ваня, просота! Оно не топе! Пошел в пезду! Он купил на мои деньги TNT! Бизнес процветает просто! А, я убил его! Ну и шо ты, Алша! На деньги не вернулись! Другой голубой пришел. Ваня голубой вот наступает! Гомосексуалы! <свы> <свы> <свы> <свы> ты так резко замолчал? <свы> не сади... Не, не, <свы> не суди о а людях по себе, понял? Понял, да, да? <свы> Просто Ах, переиграл и уничтожил. <свы> зас... Слушай, сюда, маленький сосральц. Это что такое? Это что такое? Я не понял. На пошабки. Я думаю, что. О, а! я хуй не хуй себе, не хуй я себе. Так, сказал бедняк. Тебя там разрывают просто. Разумная. Теперь я, теперь я реально бедняк. За что? Я просто любил эту жизнь. А она тебя нет. И получил я минет. Молодец! Молодец, какой не упал. Я скинул его два раза, должен был упасть, а он раз убежал еще к тому же, сука такая. Ой, у нас такой месиво, там красных всех ушел. Сколько так, сколько запикивать-то? Это все, это в шорты пойдет, это в шорты пойдет. У нас дресс у нас никаких шортов, у нас только таны за 40 гривен. Вот. Да голубые, мудаки, заколебали. Гамсусвалы. Пошел пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, пень, Ой, я к себе на базу пошел вместо того, чтобы голубым Let's go! My friend Принеси мне восемь голубых Я хочу носить штаны Пошел в пендель! <limitation> Это... <indistinct> Это полярный экспресс! У <mail> меня нет, нет блоков! Еееее нахрен! Ладно, аргументы предъявятые. Я живой, не волнуйся за меня. Да, да, да. О, как волнуется. У меня появилась миникарта, наконец-то. А, желтый на центре Да, вижу да. уже. Вон а я по миникарте вижу. Я по да? Мне Посрать, вижу. где ты там <laughs> видишь этого желтого? Ага. Я его и сам увидел без твоей помощи и твоей миникарты гребаной. Да куда он повернул игр? Давай. Кабум? Yes, Rico. Кабум. Кабум. Yes, Rico. kaboom. Уяк. Уяк, не, не вижу. Уяк, <связь> <Теперь связь> <я говорю. связь> Паровозик Томас. уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, уяк, Два ТНТ и, и все. Просто... Я одно из ТС. И еще НТВ. Ещё НТВ. Тут... Тут... Тут... Тут... Завоняться, интересно. Нет. Блин. Я. Я сказал нет. Вань, там зеленый. Ай, Женя, взрывай! Что взрывать тебя? Да! Я зрика кабум! Кабум! Кабум! Ууууу! Ебать! Ваня, прости! Ты прощу. А, там зелный! Я к зеленым я всех убил молодец я пойду устроить террористический акт ультразвук свой вырубая я хочу идти она не хочет тебя они хотят меня ваня Сейчас я перезаряжусь и прийду. У меня тинти есть. Назад! А Назад! Я жрать хочу! А мне посрать, у меня яблоко есть я могу дать. А чё он такой, глупенький что ли? Он завис. Я его скину. Не, не знаю чё, но я там У нас я... еще один... У нас еще идет народ. Давай! Вперед, В атаку! Ой, тут стекло. Да? Да. Ее! Yeah. <laughs> да я мою, я там взорвал, yeah. Умри, тварь! Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Сдохни, сока! Умри тва! Надо быстро Тинд купить! Давай! Ран, ран, ран, я выжил! Вы... Я вышел, меня ТНТ подкинул на ты Ран, высиран, ран, высиран! На на! У -у -у -у -у! Ты видел? <свист> я вижу! На серии посмотришь, как меня ТНТ спасло! <свист> Представляю! Ребята! Подписка, лайк и до новых встреч! С вами были новики, и. Где мы скисы? Джоннис Док. Всем пока! Пока!